На этом видео будет серия из этих видео. На первом видео мы будем внедрять с ним финансовый учет на сервисе smallerp.ru. Будем заводить статьи, будем разговаривать про финансовую модель. В общем, все интересное видео, там ты можешь посмотреть его прибыль, настоящее эмоциональное переживания, в общем, все, что с ним будет происходить. Поэтому смотри видео, ставь колокольчик, пиши в комментариях свои вопросы. В общем, следи за прибылью. Короче, у тебя же нет финансового учета, получается. Ты ведешь только продажи, да, получается, а доходы-расходы куда записываешь? Если я не записываю, у меня там в программе доход-расход идет. А, а допустим, ну, аренду ты туда тоже записываешь, получается? О, я, я это делал по первой, конечно, угу. но это была вот та ситуация, когда это не особо было, не, не это мне нужно было, чтобы спасти ситуацию. Угу. Но сейчас смотри, чтобы более детально, тогда у тебя была ситуация, и так понятно, да, сейчас, ну, а сейчас, чтобы более детально, да, чтобы мы могли посмотреть, допустим, что происходило, допустим, mm -hmm. за месяц, там, за второй месяц, за третий месяц, мы будем этот финансово-управленческий учет вести. И тут суть какая, допустим, ты смотришь, сколько у тебя, допустим, где денег лежит, например, на, там, на кассе, на карте, на расчетном счету, на складе, например, вот uh -huh. И понимаешь, допустим, сколько тебе денег, там, допустим, надо там, заплатить, но ну, чтобы, допустим, в кассовые разрывы не попадать. Здесь тоже есть календарь планирования. Uh -huh. Вот, в принципе, и все. И мы прибыль можем посмотреть. Допустим, ты забил месяц, э, ну, ввел сервис месяц, и ты можешь с прибыль по месяцу поэтому посмотреть. Там, какая была себестоимость, какая была выручка, какие были расходы дополнительные, там. Вот такая штука. Понятно, да? Да. Yeah. Вот, заходи сейчас в настройки, мы заведем кошельки твои а какой итог мы будем видеть по итогу там сколько трех месяцев типа сколько я трачу сколько аж я что ну какая прибыль ну, какая? у тебя по месяцу ну то есть мы сейчас начинаем месяц ведешь допустим смотрим что прибыль там допустим ну, тысяч. у меня смотри мы когда открой прибыль например вот отчет при... ну вот прибыль открой вот там сверху баланс у ДДС и прибыль то есть по сути ты месяц допустим проведешь мы поймем, что, допустим, выручка, сколько денег тебе пришло, сколько у тебя товара ушло по себестоимости проданного. Вот. Одно минус другое – валовая прибыль. Потом общие расходы. Общие расходы – там аренда, зарплата, коммуналка, там еще что-нибудь. Все, отдельно налоги, отдельно инвест-затраты, например, если ты что-то докупаешь в магазин, ну серьезное. И дивиденды, по сути. И все. Ну, то есть мы это будем в разрезе каждого месяца видеть. Будем видеть, какие непредвиденные там у тебя были, или видимые, или, например, то, что у тебя растет или снижается – в общем, так или иначе, мы сможем это отследить а, на движении денег, по сути. И, ну, и ты будешь видеть, по сути, балансовый, допустим, сегодня день прошел, допустим, все забили, посмотрели, допустим, склад уменьшился, там, касса увеличилась, а, ну, вот, что, допустим, деньги есть или их нету. И планировать еще будем на будущее. Планировать как бы инвестиции будем. Ну, не только инвестиции, например, у тебя сейчас на кассе 100 тысяч, а тебе через два дня отдавать там 200 тысяч. И то, что ты попадешь, например, в кассовый разрыв, ну, если себе заберешь там... Но ну, по сути у меня сейчас такая типа прибыль и, и валовая и личная, что кассовых разрывов у меня и вот за последние там, блин, месяцев 9 не было точно. Ну как ты знаешь, мы сейчас со мной будешь работать, и у тебя сразу кассовый разрыв будет. Откроем с тобой еще какой-нибудь магазин и будет вообще просто жесть. А если открывать магазин, неплохое предложение. Ну да, да. Посмотрим, насколько ты в минус пропадешь на, в кассовый разрыв. Кого придется там под этого подутюживать. Так, ну смотри, цель... мне это сейчас нужно. Я хочу сейчас нанять сотрудников больше и вывести это все, постараться и с твоей помощью на более автоматическую такую всю структуру, потому что... Ну смотри, автомат, это, конечно, с финучета, потому что деньги, это же важная сущность. Тут ты можешь да. следить любой кошелек, как по нему деньги двигались, и в принципе там, посмотреть с выписками, посмотреть там, с кассами. Ну, то есть И уже отслеживать детально, допустим. И будешь точно знать, сколько ты заработал по месяцу. Там, с учетом uh -huh. инвестиций, без налогов, с налогами, и сколько дивидендов себе забрал. То есть это все будет здесь отражено. Uh -huh. Там все равно, который мы отчет собирали, это ну, финмодель, мы ее тоже сейчас коснемся, там про финмодель, которая... Но она все равно такая, как бы мы отрывками там, там, там взяли. А тут она уже более такая, как бы есть начало, есть конец, и есть там доходы и расходы идут. Угу. И каждый раз мы это будем сверять, то, что у нас все четко через баланс. То есть, если все четко забили, значит у нас баланс правильный. Баланс это остатки денег на сейчас. Угу. Вот. И ну давай базовый заведем, заходи в настройки. Вот, вот. и здесь есть счета кошельки. есть там расчетный счет же есть. Да. Расчетный счет же есть. Да. Ну, давай его переименуем, там, что, у тебя Альфа, тиньков там, что-нибудь такое. Потому что не ты же потом будешь вести. Ну, то есть, потому что не ты же потом будешь вести. Ну, то есть, РС там можешь добавить. Касса тоже есть, да, у тебя? Ну, да, типа, наличные, да? Ну, да. Ну, можешь кассой привязать его к магазину, например. Ну, вот адрес там, например, касса, там, Бибеля, где он у тебя находится. Фабрицуса. Ага, окей, сохранить. Что еще есть? Карты там, допустим. Давай еще склад добавим. У тебя же есть товарные остатки. Конечно. И смотри, тут денег. Подожди, подожди. Тип хранения. Ну, сделай редактировать его. Вот. И видишь, там тип счета хранения ДС, а тебе нужно денежное выражение. Чуть угу. позже я объясню, что это такое. Сейчас обнови страницу и заходи в аудит счетов. Так, делаем новый аудит. Вот. И... Счет выбирай, допустим, касса. Ну или Альфа-банк, ну любой. Угу. Вот. И сколько сейчас денег на нем лежит, тебе надо сделать. Сейчас, секунду. Сразу начальные остатки заведем, чтобы можно было мониторить. Если мы все нормально сделаем, там потренируешься, и как раз у тебя в октябре уже будут ну, остатки, ну прям идеальные отчеты. А, у меня, знаешь, еще бывает где деньги? <exposing> Когда я инкассирую а, кассу на Aha. Фабрициуса, а, у меня деньги, ну, у меня могут быть, просто вот я, не, я их в банк не кладу, у меня наличка, короче, инкассация, не знаю, как ее назвать, давай назовем как-нибудь. Ну, касса Александр, например. <с nossa> касса Александр. Угу. Угу. Сейчас обнови, чтобы она там Сейчас, появилась. Туда, да? угу. Мы это обязательно сделаем, но не сегодня. Вот, что там, расчетный счет, ну или Касса Александровская у тебя? Ну там надо посчитать, и по-моему Расчетный счет и что там? Расчетный счет, карта и склад давай тоже заведем. Здесь у меня дофигища денег это на расчетном хорошо. счету. 476 рублей. Ну, это же хорошо, когда есть деньги на расчетном счету. 476 рублей, ну, да, это, это очень радует. хорошо. Сейчас можно в минус уйти, в минус 476 тысяч, так что для кого-то это сказка просто. Сегодня, да, денег продал. Так, и мне нужен склад. Вот по складу, знаешь... Ну Тут все вовремя, как всегда, все ко времени. Сейчас, конечно, склад укажу, но у меня в планах на следующей неделе это инвентаризация. Ну, скорректируешь остаток, и... ну спишешь себестоимость со склада. Да, ее давно не было, и там как бы будут, конечно, нифиговые коррективы. Ну, а что, в себестоимость ее спишешь, да и все. Я тебе покажу, как это потом делать. Там что? Так... Okay. Uh товары, остатки. 1713, 588. Дел. тебе помогать? Давай я могу запомнить. Когда мы с тобой начинали, склад был 1200. Ну да, но у тебя же... А, ты еще поставщикам сколько должен, да, денег? Да, у меня есть отсрочки. Там где-то порядка 1600 будет. А точно ты не можешь да посмотреть? Ну вот... Сейчас нет, это будут неточные данные, потому что я сегодня часть платил, но mm -hmm. я не забивал еще их как бы в свою программу, что это оплачено у меня. Ну давай, считай, э, считай и кошельки, там добавим поставщики. А Приход товара на склад ты, в принципе, за каждый день тоже знаешь, да, своим? Да, у меня же когда приемку делают, у меня склад автоматически прибавляется, прибавляется, mm -hmm. ну, после продаж уменьшается. Как нам назвать название счета поставщики. этого? Поставщики. Хранение ДС? Нет. Нет. Или денежное выражение? Да. Ну и все. Mm -hmm. И получается, что ты там на все сделал аудиты? А, вот на поставщики. Ну, сделай пока минус 600, потом подкорректируешь. Прям минус поставить? Да. Ну, вот, кстати, если мы выйдем <coughs> из отсрочек, это будет круто. Вот там по истечению какого-то. Подожди, а что смысл? Ты чужими деньгами пользуешься, они тебе дают отсрочки, ты продаешь. Ну, как бы, а что такого-то? У тебя, наверное... Ну... Не, ну прикольно, у меня, конечно, остались еще кредиты, которые приоритетнее было бы закрыть, потому что... Ну да, процент. да, потому что ну как бы у тебя, ну... То есть ничего такого, у тебя доезжал не продаешь. Ну потому что, знаешь, в чем... Да, прикольно, что пользуешься друг, другими деньгами без процента, но если постараться их закрыть, то ты всегда понимаешь, что это как беспроцентный кредит ты можешь взять у поставщика, если тебе нужны деньги на развитие там, или там себе куда-то там в прибыль. Но понимание этого тоже дает позитив, скажем так. Лады, прикинем, в общем. Да. А, заходи в подключение функций, самая первая в, в, штука. Uh -huh. Так, сделки тебе не нужны, планирование нужно. Uh -huh. А сделки наоборот убери, самая первая галочку убери там. Uh -huh. Вот, а, менеджер в принципе, тоже не нужны, убери. Uh -huh. а, контрагенты оставь, пускай будут. Uh, так, все, да, ну-ка еще ниже, лесни, все, там больше ничего нету, все, ага, супер, вот, uh, и заходи сейчас в баланс, в принципе, мы сейчас как будто настроили все, вот, видишь, всего у тебя миллион, ну, то есть, за учетом даже всех минусов, у тебя миллион сто семьдесят два, ну, 172 тысячи в бизнесе лежит, uh -huh. ну, то есть, он, ну, как бы даже если товар продать там и деньги забрать, то у тебя все равно будет плюс. Uh -huh. И этот плюс как бы не маленький. Uh -huh. Вот, а сколько у тебя кредитов еще? Uh, 950-980, вот так. Mm. Ну, то есть ты еще и кредитные деньги ты же, если закинешь, что у тебя. А, uh, 890. Uh -huh. Я я что-то этот. Надо посмотреть. Подожди. Сейчас мы это быстро сделаем. Вот здесь. Это только кредиты. Так, ну заходи, ладно, в сервис отвлеклись чуть Вот, и, ну и смотри, допустим Ну давай сделаем приход, например Ну типа оплата от клиентов пришла нам Вот, и да поступ... Вот, и ну и смотри, допустим Ну давай сделаем приход, например Ну типа оплата от клиентов пришла нам Вот, и да Поступление от клиентов уже в принципе стоит Допустим, да, типа завтрашний, ну, в завтрашний день, например, мы сейчас все операции, какие могут быть, мы их сделаем. Ну и сумма, например, сколько у тебя выручка средняя примерно за день? Ну вот, да, я хотел тебе это сказать, сейчас мы посмотрим вот за этот месяц 57 тысяч. Uh -huh. Да, и пришли они, например, там куда? Завтра 27-го придут. Uh -huh. Дата платежа, дата начисления, это что такое? Ну смотри, дата начисления ты, например, в сентябре выдаешь зарплату за август. Тебе надо, ну как бы, дата платежа сентябрьская, а дата начисления августовская, чтобы у нас прибыль нормально встала. Не, вообще не понял, что ты сейчас сказал. Ну ты зарплату выдаешь, например, вот август, ну сейчас... Сентя... Нет, подожди, я сейчас делаю поступление от клиентов. А, ну ты мне спросил дату начисления, я тебе начал говорить. Так, а здесь, вот здесь, в редактировании платежа, я здесь вижу дату платежа, uh -huh. я ее поставил завтрашним днем, 27-м, uh -huh. но здесь есть дата начисления, и она остается 26-й, сегодняшний. Ну да, делать Сейчас... 27-й тоже. Вот, я про то, что искажение какое-то не uh -huh. пошло. <coughs> Все, и пришло, например, ну куда там пришло, ну на расчетный счет пускай. Так вот оно, знаешь, какое, оно и такое, и такое. Ну, у меня кассовая книга ведется, там... Ну, окей, а, да, доп... пиши тогда, 27 тысяч пришло на расчетный счет. Тридцатку сейчас приведем на, эту, на кассу. 27 тысяч. Да, на расчетный счет. Альфа. Альфа, Банк. контрагент. Контрагента не выбирать. Можешь... Ну, давай напишем, допустим, клиенты, напиши клиент, слово прям там. Видишь, снизу он тебе говорит создать. Да. Все создавай. Окей, ну, все, все сохраняй. Сохранить. Ну угу. вот теперь мне надо еще 20 тысяч докинуть, да? 30... Тоже еще один приход. Да, создать, 30 да? тысяч, да, еще один приход, и он уже будет тебе, например, на эту. Блин, но ну это я здесь тогда подростницу здесь. Да нет, поступление клиентов так и остается. А. Там... По два платежа, как бы, да, каждый день. Ну условно, да. Прям тебе дали на руки касса Александр, или касса Фабрициуса. Ну вот касса Александр, видишь, какая штука. Это когда я им кассирую. Ну давай, а. давай. Они попали на кассу Фабрициуса сначала. Тебя там не было. Да, да, да. Все, да. сохраняй. Все. Они тебе, например, дают деньги, например. Они тебе отдали пятьдесят тысяч. Ну, или давай с кассы, они тебе отдали там 30 тысяч, например. Не, не, не, тут ничего не делай. Ну, ты... Нет, -не, я ошибся с цифрой. Мы 27 на расчетный понял. счет закинули, 30 наличка. Угу. Все, смотри, они тебе, Что сейчас... теперь ты говоришь? они тебе отдали как бы 30 тысяч, то есть ты инкассировал эти деньги. Тебе надо перевести с кассы Фабрициуса себе 30 тысяч. Для внутреннего перевода это я, Кас Александр. Все верно, красавчик. Сохраняй. А, сумму, Там. ты что, самое главное. Перевел. <связь> Про деньги забыли. Все, ты себе перевел, получается. Смотри, а в твоем случае, вот, допустим, поставщик привез тебе товара, сейчас еще будет. А, ты это. Угу. <связь> Поставщик тебе привез товар просто, пока без оплаты. То есть ты смотришь за один день, ну, допустим, за 27-е, тебе поступило товар, например, от поставщиков там, на 50 тысяч рублей. Да, в рассрочку. Да, это тоже будет перевод в твоем случае. То есть, по сути, это то же самое, то, что ты с кассы поставщика, угу. тоже перевод получается. Перевод между счетами. Я да? Перевод между счетами, да. Да, ты переводишь, ну, допустим, 50 тысяч. 50 тысяч. Все, ты перевел с кассы поставщика на, ну, на склад, по сути. То есть у тебя поставщик еще больше минус ушел, а склад увеличился. Ну и примечание можешь ну, написать, там, типа, привез товар, там, ну, то есть какую-то свою штуку. На Наименование поставщика я могу писать. Да, но если что ты увидишь, что вот видишь, я что перевод... контрагентов забить вообще себя поставщиков клиентов там вот это все. Да, да. И какое-то примечание еще отписывать. А, смотри, ты заплатил поставщикам 200 тысяч, например. А, это тоже будет перевод в твоем случае. В этот же день. Да, да. Ну мы сейчас все операции, которые только можно могут у тебя происходить. Это тогда, вот откуда я, допустим, налом я платил. Давай, налом платил без разницы. Откуда ты платил и куда пришло? Давай, сам догадайся. Ну, я платил с кассой Фабрициуса, если уж так. Ну да, допустим, сотрудники. По идее, наверное, касса Александр надо удалить. Я просто буду ее считать как кассой Фабрициуса. Всегда. Но лучше нет, лучше инкассации проводи, потому что если тебя потом не будет, чтобы ты видел, что эти переводы действительно были тебе на счет. Uh -huh. Ну, по а, например, да, сверил Так, с кассой фабрициуса поставщика Да, 200 тысяч, только ты опять про деньги забыл Все, сохранить а, Это ты заплатил, получается, со склада И смотри, допустим, у тебя, получается, ты продал на 57 тысяч а, Значит, у тебя 25% прибыли Значит, 12,5 тысяч у тебя эти а, материалы ну, типа, ну, как она называется? То есть ты смотришь, допустим, в, этот, в мой склад и смотришь, что у тебя, например, ну, типа товара, делай расход. В общем, ну, типа мы сейчас себестоимость будем списывать. Еще раз, давай сначала. Ну, вот ты на 57 тысяч наторговал, получается? Да. А, у тебя там себестоимости 75%. То есть на 42 тысячи тебе нужно сейчас со склада списать. Ну, товаров у тебя же меньше стало. Вот. Не, не, тоже. Это уже расход будет. То есть расход. А. А, да, расход. Угу. А, ста, а, статья. Ну, набери там что-нибудь товары. Я потом научу тебя под себя статьи эти, а, делать, чтобы ты прям свои статьи туда заполнил. Контрагент товары, да? да? Нет, статья. А. Прям набери товары здесь. Там должны... А, вот, выплаты поставщикам, товары. Ну, сделаешь потом просто товары, например. Uh -huh. а, сумма 42,750. Ну, это я 75% от выручки взял. Да, uh -huh. и форма оплаты, склад. Ну, то есть со склада ушли эти деньги. Все куда? С... Клиентам куда? <связать> <связать> ну, то есть они тебе отдали 57, а ты забрал с них 42. А, ну, то есть они тебе 57, ты им 42. Понял. Понял, да? То есть ты же им тоже отдаешь деньги, получается, со склада. Но только товаром. Все, сохраняй. Да. Вот. Ну, по сути, все остальные статьи это там, ну, ты поймешь, что это расход, что это аренда, что это реклама, что еще что-нибудь. Вот, смотри, сейчас заходи в баланс наш. То есть, ну, вся картина, получается, поменялась. Знаешь, почему она не поменялась? Потому что мы все сделали на завтра. А, точно, точно. 26 числа. А, сегодня 26. -е. Да. Ну да, да, да. Ну, короче, тут... нас будет... поменяется, эта картина. Ну, завтра посмотришь, в общем. Завтра как раз удалишь эти проводки и свои запишешь. Да. Вот. Да, на, ну, на сегодняшнее число стоит стопудово. И смотри, зайди сейчас в прибыль тогда. Прибыль у нас точно есть. Вот, в сентябре мы заработали 14,250. Uh -huh. Ну, то, что у нас вот выручка – это оплата от клиентов, товар прошел, переводы uh -huh. не учитываются у нас, и мы можем посмотреть чистую прибыль. Если сюда добавлять еще там аренду, налоги, инвест затраты, то картина будет ну, совершенно другой. Ну, естественно, платежей за месяц будет больше. Угу. А, ну вот, зайди сейчас в ДДС, а, давай посчитаем, сколько там... Что а... здесь за рентабельность 1, какая-то 25? Рентабельность 1, это получается операционная прибыль делить на выручку. Рентабельность 2, это чистая прибыль делить на выручку. То есть сейчас рентабельность 25%? Все, я понял. Ну да, рентабельность 2, тоже 25, 20. потому что не было налогов и инвест-затрат. А, это, это типа чистая рентабельность будет? Да, чистая прибыль. Чистая прибыль. Да, чистая прибыль, ты уже будешь себе дивиденды забирать. О, круто, я всегда хотел понимать, сколько у меня чистая рентабельность. Ну, будет от операционной прибыли? Ну да, в зависимости от текущих расходов, не запланированных будут да, да. меняться. Да. Но налоги угу. и затраты они по классификации там финансовые наделяются отдельно, поэтому мы так тоже сделали. Слушай, а как лучше будет считать, вот <coughs> налог как бы, ну типа он же ежемесячный, но по сути я плачу его раз в квартал. Можешь разделить на три платежа его, разделить на три и ну типа дата сегодняшняя. Но я счет. не откладываю эти деньги фактически, понимаешь, поэтому будет как бы небольшой но заходи, самообман. Ну типа, заходи я... в ДДС. Что? В ДДС, заходи, сейчас налог проведем, чтобы ты запомнил. Вот не, доп... я к тому, что я по факту не откладываю эти деньги, я по, по факту так и плачу раз в квартал. Ну да, да, мы сейчас так и сделаем. То есть, грубо говоря, раз в квартал моя э, чистая прибыль, она ну, меньше, чем там предыдущие месяца. Нет, мы сейчас сделаем по-другому, сделай расход. Допустим, у тебя, у тебя налогов 30 тысяч, мы сделаем сейчас три платежа по 30 тысяч, ой, по 10 тысяч. Так, Это, давай, короче, 30 ты платишь налога. Запись включил или что? Да, я не отключал ее, я потом вырежу угу. ее все, этот кусок. Давай. А, смотри, 30 тысяч ты заплатил. Мы сейчас будем делать расход. Подожди, 30 тысяч куда я заплатил? В налог, в налоговую. Мы сейчас сделаем 3 платежа по 10 тысяч. Да, расход. А, пиши дата начисления. Ну давай, это сегодняшнее будет. Все, ну как бы это, ну прям, ну пускай 26 будет, пофигу. Окей, статья налоги. налоге. Да, налоги, вот налог. Не, налог да, на прибыль вот сумма 10 тысяч все делаю еще раз расход тоже налоги на прибыль да, налог на прибыль ага. и смотри в общем ну тоже 10 тысяч форма оплаты расчетный счет но дату начисления сделай десятым месяцем ну то есть десятый месяц вставь там ну или ну да любое число без разницы. Uh -huh. Все, сохранить. И делай еще один расход. И то же самое, только 11 месяц ставь дайте начисления. Ну да, любое вообще, без разницы. Все, статья тоже налоги. Сумма 10 тысяч. И тоже с расчетного счета. но ну, условно, ты там будешь просто месяца прошлые делать, а не будущие. Ты же за будущее не можешь заплатить. Окей. Okay. Все, ты заплатил вроде как сегодня, да, все эти, ну, все эти 30 тысяч. Но вот сейчас заходи в прибыль. И смотри, тут есть а, после месяца есть факт. Ну там вот где числа можно выбирать, потом месяц, потом факт написан. Uh -huh. а, делаем на uh -huh. Вот И построить отчет. Вот, видишь, налоги у тебя распределились по месяцам. Угу. Вот. И лучше вот это, что-то по прибыли, по начислению смотреть всегда. Понял, да, как распределять можно разные платежи? Да. Вот, зайди сейчас в настройки еще раз. Я к тому, что просто по факту, например, вот я буду в ноябре платить налог, да? И.. Ну, ну, часть ты реаль... начислишь, на моя прибыль в моем кармане. Она как бы, ну, будет по факту это отличаться, понимаешь, от той, что будет программа показывать. Потому что я заплатил не 10 тысяч еще а 30 Не, так ты также распределишь их. То есть у тебя на ноябрь, э, по, ну десятка также и получится. То есть ты в ноябре. Не, типа я должен был буду эту десятку отложить на налог заранее. Ты это мешаешь? Нет, ты заплатишь ее в ноябре, но Куда? ты. Куда? Ну, с расчетного счета ты заплачешь в ноябре налог. Я не плачу каждый месяц. Ну, ты не будешь каждый месяц. Ты сделаешь три платежа в ноябре. У тебя, ну, дата, дата фактическая будет ноябрьская, а дата да. начисления будет сначала сентябрь, потом октябрь, потом ноябрь. Да, но по факту в моем кармане минус не 10 тысяч в ноябре будет, а минус 30. Ну, у тебя самое главное, приближе посмотреть за месяц, ну, за ноябрь, чтобы у тебя не было перекосов из-за налогов. Я, да, это я понял, но я говорю про фактические деньги живые в кармане, вот я пришел Но фактически деньги ты не в прибыли смотришь, а в балансе Ты понимаешь, сколько денег там у тебя лежит То есть смотри, ты допустим за ноябрь заработал там допустим 100 тысяч а Если ты налоги заплатил, например, 30 тысяч, это же не значит, что ты 70 заработал Это значит, что ты заработал 90, а прибыль за сентябрь и октябрь уменьшилась тоже на десятку но ну, чтобы у тебя размазывалась она, получается. Это я понял. Я понял. Короче, в идеале просто надо на налог деньги просто откладывать и все, чтобы ты по факту тоже в, в кармане ощущал ту прибыль, которую будет показывать программа. А, ну да, ну может через планирование. Зайди сейчас с планированием, например. Это Что... где? А, ну, а. вот под ДД сразу. Ну, ты, например, хочешь там потратить, делай расход, например, тоже налоги сразу. Ну и ты делай делать статья налоги на прибыль, да, например, сумма там, например. Ну делай 100 тысяч. Все, сохраняй. Сегодняшним число. А, нет, делай, допустим, мы хотим заплатить, допустим, 5 октября. И заходи сейчас в баланс. Я все слышу, что ты там шепчешь. И Видишь, он тебе говорит, осталось затрат тебе 100 тысяч То есть ты смотришь, у тебя чистыми настоящими деньгами 29, а тебе нужно сотку заплатить а Ты думаешь, блин, что-то не сходится Заходишь в календарь, который у тебя чуть ниже, чем баланс Вот, и вниз немножко пролистай Uh -huh. Вот видишь, у тебя все было хорошо, да, там 29 тысяч так и лежало, но 5 октября что-то случилось, и бах, у тебя минус 70 тысяч. Это вот кассовый разрыв, по сути, тебе не, ну, ты не, ну, не сможешь рассчитаться по, uh -huh. по вот этой сотке по налогам, то есть тебе ее не хватит. Если ты, по сути, будешь планировать и сюда ну, и, ну, как бы заходить, актуализировать планирование, то, по сути, ты сможешь ну, видеть, что тебе, допустим, хватит денег или не хватит там, на что-то. Или ты будешь понимать, что вырыжки там сколько-то должно прийти. Понял. Вот, и сейчас заходи еще в настройки, здесь есть статьи прихода и статьи расхода, угу. вот тебе нужно получается, ну под себя их заточить, лишнее там удалить, там есть акции какие-то, дивиденды, ну в общем это со справочника, ты можешь прям под себя сделать, вот, допустим, прочее финансовые поступление удалить, поступление кредитов, займов удалить, выпуск долговых обязательств, ну короче вообще можно здесь оставить оплату от клиентов только. Угу. Вот, и то же самое По статьям расходов Ты же как бы их учитываешь по каким-то определенным э, Штукам Вот, их отсюда можешь удалить Тоже, выплаты дивидендов там э, Ну, просто можешь Назвать дивиденды, например Ну, чтобы она не была расписана Или если тебе нравится так, то можешь так оставить Но главное, чтобы Это было, ну, прям под тебя Ну, чтобы угу. прям твои Выплаты дивидендов можешь так и оставить, сохранить вот. выкуп долговых обязательств, ну как бы, ну нету их да там, далее тоже нету. Вот и смотри, тебе нужно будет, ну как бы ты там с ДДС планирование все удалишь и завтрашний день, например, ну проведешь да там, актуализируешь остатки да там и проведешь, чтобы у тебя баланс наконец дня сошелся. В целом, ну как бы понятно, что вы тут к чему там, ну в принципе вроде ничего же такого нету. Да, все понятно. Выплаты по кредитам. Вот я оставлю себе такую расход, статью расходов. Угу. Аренда там, чтобы у тебя была, например, зарплата. Зарплата процента, например, тоже можешь отдельно сделать. Так, еще смотри, короче, есть такая штука. Давай ее тоже настроим. Самый низкий стай. Вот, есть по параметры. Да, и смотри, отправка резервных копий, то есть то, что ты назабиваешь, может приходить тебе в Excel каждый день. Угу. Вот, на всякий случай, давай каждый день, чтобы это тебе приходило на почту. Там создашь какую-нибудь отдельную папку, это типа бэкапа твоего, мало ли что, развалится там или еще что-нибудь, чтобы оно у тебя присутствовало. <coughs> да, я понял. Вот, она будет приходить именно вот на эту почту, которая там написана внизу. Количество дней планирования 30, да? 30. Ты можешь написать, например, я не знаю, там на 5 лет вперед в планирование, но в балансе она отразится плюс 30 дней к текущей дате. Ну, чтобы там не было жесткого минуса, да, например, если ты долго решил запланировать там что-нибудь. Чтобы оно было, ну, плюс 30 дней. Можешь больше делать, но обычно 30 оставляет дней. Угу. Понял, да, с этой штукой все? С планированием, типа, да. Окей, так, у нас еще, ну, то есть, смотри, статьи учета приведешь в порядок, баланс актуализируешь, и доходы-расходы забьешь за завтра, ну, за завтрашний день. Знаешь, вот э, то, о чем мы с тобой вначале говорили, вот ты говоришь, фин-учет. Угу. Вот пока я не увижу его спустя там три месяца, да, <coughs> ну, спустя месяц увижу, по итогам трех вообще там будет понятно. Ты же понимаешь, что такие люди, как я, они, э, для них это пустой звон сейчас, фин-учет. Но ну, типа, я знаю, что я я знаешь, такое, такое как, я, я знаешь, как перевожу сразу это. А. А, Но ну, есть чувак, например, с пузом, с жир, ну, жирный, короче. Вот, и он такой говорит, ты же знаешь, накачанные кубики, это для меня пустой звон. Мне три месяца придется в тренажерку ходить, типа, по 15 минут в день. про это. Я типа знаю, что такой термин существует, что люди, владеют. давай подожди, давай подытожим, я видос это закончу сейчас да. неформально еще пообщаемся короче вот формат понял да в принципе по да. ну как что будем заниматься вот как в целом тебе вот этот сейчас движуха нет да мне все нравится я понял что у всего этого появится понятность прозрачность для меня для самого угу. вот. и ну то есть я прям увижу как это все проходит в принципе в моей программе Многое отражается, конечно. Да, да все это эти плюс приемки. Плюс. Мы прямо оттуда будем брать готовые данные уже. <coughs> да, все эти приемки, приходы, все эти остатки там склада, uh -huh. вот, там есть и куда можно и расходы всякие вбивать. Вот. Но как бы смотреть, там это сложнее. По а итогу, там, когда будет, зайти, да, куда-нибудь посмотреть. Да. да, я, может быть, отчасти и бросил это делать. Потому что в начале мне это показалось круто, что все это есть. Я пользуюсь программой «Мой склад», облачный сервис. Uh -huh. ну, ну типа 1С, но он попроще и поудобнее, да, этот э, мой склад. Всегда техподдержка там и все дела. Uh -huh. вот. И как бы потом что-то я потерял в этом интерес, потому что я понял, что не, не такая уж она и удобная. Видимо тогда, не понимая этого, я хотел вести финансовый учет. Ну, а да, да, но... после всех тех моих событий вот, дорвался до программы, вижу, что куча всяких там этих ну, как строчек, куда это все можно вбивать, думаю, круто. Сейчас буду вести, значит, учет, вот типа, куда я что там трачу. Но я это повбивал, потом, когда я захотел посмотреть на итог какой-то вот понятный прям, вот как здесь, да, у тебя когда Куда мы заходим, чтобы увидеть? А, ну вот в баланс, да? Вот, то есть там баланс, он какой-то, короче, не, ну типа это заглянул и разочаровался, короче, он мне показался каким-то не особо там понятным, чтобы я там вот все это увидел. Ну вот, поэтому теперь будем это здесь делать. То есть я, видимо, когда-то делал к этому шаги, сам какие-то неосознанные. Uh -huh. Но, короче, как там теннисово получилось, поэтому, ну, вот, теперь будем видеть. Uh, я думаю, что это меня приведет к тому, что сейчас же какая история, как uh -huh. у многих, наверное. Uh, типа, я вижу, что у меня там нормальный оборот, я там борюсь все время за рентабельность, чтобы она не падала и росла, пока тяжело с ростом, вот, но вижу прибыль, она меня радует, валовая. И, а по факту-то, допустим, вот этих там 200-250 тысяч чистой прибыли у меня в конце месяца их нет. Ну да, да, то есть ты ну как бы еще следующая штука, ты прибыль, о, выручку, ну свалую прибыль научился делать с рентабельностью, а какие-то расходы, возможно, от тебя, ну как бы утекают, то есть ты их не, ну, не отслеживаешь, да, там, ну подзабиваешь да. на них, особенно мелкие да а вот и когда и, ты видишь что это, они... я думаю меня это и, и здесь научит ну как бы дома там с личной прибылью да тоже как-то распоряжаться потому что сейчас вот эта работа постоянно с наличкой там еще что-то она же как ну типа типа есть ощущение что у тебя есть деньги постоянно хм. ты как бы видишь что ты за месяц заработал 250 а где эти 250 это зло.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 Ты как бы видишь, что ты за месяц заработал 250, а где эти 250? Это зло. Ну, короче, если нет, отчета по прибыли, то это все шляпа полная, я тебе могу так сказать. Деньги типа есть. Ну что, если у тебя нет учета по прибыли, ну вот такого, то все эти деньги, это шляпа полная. Ты можешь в минус там с этими деньгами ходить, как дурачок с фантиками и все. Так, ну давай, для ребят это супер достаточно, я сейчас... Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставь колокольчик и пиши обязательно в комментарии. Пока-пока!